мы это частью какой большой длинной цепочки наших рассуждений оно будет вот то что я что познания. Да. Вот. вот извиняюсь что но мне кажется тот факт что ты меня сейчас поддержал что сила может быть может иметь колебания это офигенный это офигенный как бы уже хороший хороший тезис это первое второе мы поняли с... для нашего как бы вот для нашего вот, для заводки вот это первое. То ты имеешь в виду подобрать слово, которое созвучно с силой, которое позволит как Нет, ээ... с энерги... энергия... на каком-то этапе упростить заводку? Мне... Да, да, мне бы хотелось, чтобы энергия равнялась силе. А то, что сила может быть разной, мне сила бы того, хотелось. сила того, ну как бы я просто, я не, сейчас ничего не могу утверждать, я же не этот, ну, тогда будет, я э, же не сали... сам фигуру там. Получается будет специализированная заводка для тебя, где в ней будут вот эти понятия. Ну да, как бы, ну да, и там будут еще всякие эти птицы гамаюн там летать. А ты мне потом будешь это, такой бред нести, в твое этой мировоззрение, мы снимем информацию, потом будем Расшифровать ее будем полгода. Такой бред сивы кобылы, что, что я же тебе, тебе говорил? А у Между прочим. А у, а у, а у силы Кобыла есть игры играть. У сивы, -сивы Я думал, да. Бред да. сивый кобылы. Бля. Не, ну, на самом деле, слушай, что? а что такое сивая кобыла, да, Почему она сивая? Не знаю, надо, да, у меня книжка есть с этих старых понятий, где они расшифровывают. Вот. Откуда что... пришло одно или другое? А я ж тебе говорю, чем выше сам человек забирается туда, ну, тем как бы его словарный запас он уже не может, потому что там настолько. И ты хочешь придумать новые понятия и слова или хочешь из скорпичиков маленьких сконструировать какие-то да. другие объекты, наделить их смыслом, и чтобы сразу Ничего в полу не наделяй, внукнуть. чтобы смысл уже был в объекте, понимаешь? Вот раз... когда мы говорим шлагбаум, к смыслу только немец, блядь, знает, что такое шлагбаум. А мы знаем, что шлагбаум палка поднимается. Ну, Вопрос в том, что. Давай так, тебе сверху пришел а какой то Хр... Хрен-блинбаум. Да. что такое хрен-блинбаум? Ну как тебе объяснить с вашей точки зрения? Сколько раз мы какие-то вопросы задаем? Вопрос он говорит, он, они наверху такие говорят. Да. Они пытаются, пытаются, он говорит, да пошел ты нахер, я, короче, рано тебе еще. Да, вот да, когда да, туда да. придешь, все да. тебе станет понятно. Да, да, я да. не могу тебе твоему дебильному мозгу Не, Я понимаю, что это. там наверху ты по-русски мыслить не будешь. Что, ну, знаешь, там нет понятия русский язык. Это я, я с этим согласен. Открыто. И что он там не важен? Знаешь, Но работая здесь, может быть, это нам... Можем будет... целую школу открыть. Школу маленьких это, утят? Это, это, это самое, с националистическим уклоном, типа, что ага. транс, только русский язык, и только на русском языке. Пойди да, да. в комнату Перуна, а вызови это, Перуна. А вот царь, эгрегор Грег, националист. Слушай, как вызвать, Грегор, перу... Слушай, как вызвать пер, Перуна у себя дома в углу, не, при, не привлекая внимания э, санитаров? Это будет эта серия книг нам, так, я... Короче, так вот, еще, чуть -чуть. Магия чего? Нет, ну мы серию книг мы сейчас начнем ввести, а потом это все еще будем как это в писи творческую. Ну тут, ну, тут главное книг. Тут главное не записаться, потому что. Куда? Ну потому что талбудисты тоже много чего писали, а это дело такое, знаешь. Ну это будет в наш код. Писание ради писания. Наш вклад псевдонауку. Да, да. И в, в лженауку, да. Так что присоединяйтесь к нашему лженаучному движению. Да, уже научное вот. движение. Регрессивный колхоз, золотой рог. Там где не может ответить наука, ответим мы. Да, мы на все готовы мы ответить. Уже академики, уже профессора. Ну что, на этом мы закончим. Наш сегодняшний эфир. Всем пока. Увидимся в следующей серии. До встречи в новом кефире. В новом кефире.